Эй, hey друзья, все больше и больше красивых игр выходит на моем канале. И я не на этому рад. В группе количество проголосовавших за то, чтобы снять Лару, было больше, чем против. Следующий опрос будет связан по игре Ведьмак. 3. Я хочу собрать сборку из лучших игр и проходить их периодически делая смешные нарезки. Самые внимательные смогут найти в видео Steam ключ на игру до 1000 рублей. Удачи в поисках. Кстати, переходите по ссылке в описании и принимайте участие в конкурсе. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Ну что ж, ребята, вот и всеми вами долгожданная игра Race of the Tomb Raider, Тоби Шларочка, вот она уже здесь перед нами стоит. Так, давайте например, новая игра. Сложное исследование, ну, среднее поставим. Продолжить. Сразу скажу, я в нее тоже не играл, поэтому будет интересно и мне, и вам ее посмотреть. Ну, кому-то смотрел, конечно, это хорошо кто играл именно в нее. А смотреть это такой сменой, знаете, играть совсем другие ощущения. Провержена в собственной шкуре. Так, тут сейчас прям такие звуки интересные. Из бутылок и банок будет буханок. Шутка. Так, оружие можно улучшить в базовом лагере, используя ресурсы. Спасибо. очень помогло. Кстати, туман двигается, да? Я сначала не обратил на это внимание. Используйте... ...С. создана разносторонняя талантливая команда, состоящая из представителей разных полов, происхождений, этнических групп, религиозных верований вер... вер... вер... вер... и... ...развозрений. пла пла пла пла, -пла, -пла, -пла, -пла. Виде, нам не интересно. Так, интересный звук сейчас слышу. Сейчас главное не облажаться там, если по какой-то момент типа, не упасть на какие-то штучки, короче. Только там меньше позу звука, то слишком громко будет мне. Скуа А вертолет это или самолет? А, самолет. Так, это у нас по самолет, да? <связь> О, жестко. вы привать тебя оторвало а она в кабине круто О, жестко жесткая посадочка двумя днями ранее интересно ну что же там будет И она, слышишь? Ч <свы> ⁇ <свы> oh. Печальная, конечно, ситуация. Попасть в какую-то заколусь, это не самое хорошее, что может быть. Все, я выжил максимум. Она понимает, она порезалась, да? Нет. вот oh, oh, я сейчас я ей управляю да Ммм, интересно. о oh, щит. Она в полной опе. Уф, ты что там видел сейчас? Уф-уф. Интересно. Давай, ползи. Ой-ой-ой. Как она там оказалась, вообще не пойму. Это ж... Опец. Ужас.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 ползи ползи о свет и король, типа видите там тоже типа такая же вот фигня короче было Ух, ёп, что там высоко, я, я, я бы, я бы за, там упасть сюда. Капец. Давай, ларочка, беги. Иона, я на месте. Oh, Ущит. Вот Прости, это жестко, да? Интересно.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 В не сидят на месте, как я вижу уже. Они уже готовы что-либо делать. Созвездие. А зачем три раза фоткать, алё? Раза достаточно. Что-то она кажется повреждена, может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще всего уничтожить. Это сделали задолго до них. О, она что, нажала? Но зачем ее испортили? Лара! Нужно бежать отсюда! Капец! Ууу, <звук> все, это бан, бан по-любому обломала такой... такую красоту. Душа! Душа! быстрей! Давай! Не <смех> вытащи ты меня, я буду до сих пор внутри фоткала. Внутри дракон, однако. Но вряд ли бы что-то делал. Он. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе.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 Мне показалось, что он со скелетом танцует, блин. Вот он. Что выяснил про Доминкиса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. М -м, типа, фух, срочно размети, как в кино, коврянный, коврянный. короче. Добро тут сделано. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем. Что вы тут Нас замысляете, гидры, а? Интересно. Это созвездие Гидра, змей. Это звезда Сердце. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Дамазонки Бразилия. Перу. Перу. Ладно. Это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на тринадцать, но что если это на самом деле восемь? Ты втираешь не какой-то дичь. Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Что он нам не втирать, я нихера не понимаю. Так, в календаре Майя эта разница в две тысячи лет. Ты шо, ку-ку? В тупом сверка заходила строго на западе. Вот почему он в пероне. Интересно.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 м м масочка, однако. Кому втащить, а? Сюда, динаминально. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. В смысле, в прошлый раз? А, ну да, это же самая первая версия. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Весь решил, в татушках, ты бакой блатной да. Кто-нибудь что-то знает? Дай Старом втащить ты! тебе Дай пройти а -а -а. Кто там по этой чему дать в щи <связано> А ну Будем искать дальше Представляешь, его поймали, когда он бил... Что это было? А... -а, -а, -а. О, О, это бан. Текила... Наказывать? Текила хм. его без нас он выпил достаточно... Ч ⁇ смотришь, блин? Тащить тену. О, пацан, иди сюда. Щетие щипа Не ломаю. Так, кому там вообще поебывали? Че, посмотри, давайте по комикасу, мне такая, ухляля тёлочка, короче, Столпе да? Что, не, не, никто? Нет, да ну, бросьте. А, -а, а, я тебя, я тебя бачу. Он, он я Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Эти беру на себя. Здорово, ребят, как жизнь? Хорошо. Тебе сюда не Ой, какие разговорчики, телочки с черепами на лицах. Хе-хе, интересно, интересно. А Ну-ну-ну, шо там? Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или. Что вы там такое делаете с идеями? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, заняты. Не буду отнимать у вас время. Поехали. Спасибо вам за службу. Шутка, шутка а за 300. Перегайте. Пока. С чем ты базаришь? Там там же ничего нету. И... Иона, я внутри. Да, все в порядке Раньше этих охранников там не было. Заподозрил. Мне неинтересно. не интересно Не надо мне читать Я читать был. умею Я А ну свали, Возьми. кыш Сейчас щи дам штиха. Давай, Ишкире, пошел За Симбу Порву всех За Симбу порву Мимбу Ясно, понятно, нет Давай, пошел Дай втащу, бля. Ну, упусти меня. ч ты так медленно, как будто ты никуда не спешишь? Даже после в вам полностью... А как это они празднуют и это Я самое в один раз день? Ведь что месяца. додики шо С вами все в порядке. Прости. Не, мне кажется, они в порядке. Иона, это шо, да машина? Оу. Мне кажется, он руководит Будем аккуратно. Лара. Да, да, я поняла Давай дальше иди можно Как как это прыгать, втащить кому-то, нельзя? Венератор. Да что сателочка такая Что-то она не очень сейчас ошибка боевая Ну это бан По-любому бан О, моточеклета Это же Ява, да? Ява Да по-любому Ява, или ешь, короче А можно у нее врум-врум сделать, не? Блин, даже тут пакта-то нельзя что за чушки, чудики? На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Крофт что нас такое? спалили, короче. Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Эх, Иона, меня могли заметить. Я сверну вперед. Так, валим. ну все равно нас Шума. спалили, короче. Жалко, ребят, что мне не видеть Картера, RTX, это было бы сейчас просто бы, уф, красиво очень. Мега это. Да? Доминги хочет убедиться, что кровь здесь. Фотография у вас белая. Кишев тащит на? Понял он говорит. Понял. Хорошо. Ее найду хорошо. Туда никто не должен. А мы там были, нас не волнует, короче. О, пацанчик, давай побазарим, ты же там бухой. Тут есть дверь, ты что, дядь. Простите. Бухой? А. Угу. Да я втащу говно. Наржался как свинья Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Ну, хм. да, я готов похищи. Окей, посмотришь. Так, понимаем... как мне пригнуться? на Ctrl нажать? А, она сама пригнется. Сейчас сейчас суммут перед нами. Они проникли на территорию раскопок. Тут забора, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Это по нему надо сюда идти, да? Да. Во, как я забрался быстро. Ух. Другие руины, в принципе, Где логично. Быть еще? Куча травы. Пирамида магия. Внутри будут... Вот это говно. Пещеры? Вот это... О, самое интересное, наконец, наступило. Убий она. Ты уволена. Понял? Я тебя уволен. Никто не может увольнять, только я могу увольнять. Я тут босс. Понятно? Давай, Ишбери. Ишбери. Не бойся. Эфигенити, ринити, ринити. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру, она уже идет. Ты что, дядь, обгоренный? Иона, тринити пытались убить местного археолога. Ага, я Ой. тебя понял. Мы должны найти то, что они ищут. Не, не, не, не. -не. Травка. У, У, все понятно. Там еще какой-то ящик есть. Наверное, ну, давайте, побежали, давайте. Ну, чисто опыт, типа... Зач... О, ган есть. Так, что-то ещё есть хорошее, а. Давайте, травочку возьмем. Это хоть марихуана или нет, вообще? Так. О, прыгай, давай. Хобана! Наверное, давай, бери травочку, давай. Сейчас, сейчас ребят, мы тут залутаемся. Пособираем. О, нормально. Сейчас мы пособираем все оружки. Вай, губана. Давай. Беги на. Кто? Ичбери, да? Ичхель. Я знаю, кто это. Ичхель, Ичбери. А это Ичбери. А это Чак Чель. Молодая луна. Лох. На нем есть надпись. Чак Чель. Ключ скрыт за ее взором. Ключ. Это здесь. Что будешь прыгать? Наверное, вход там. Нужно ну быстро спустились вниз. <une> Я попытался, ребят. Нужно спуститься вниз. Мне был вариант побыстрее. Не знаю, чем-то долго хочет, но ладно. О, тихо. Давай. Отлично. А, Вы я понял. Рода. Давай, левей, левей, левей, давай, го го Домингес, и мы все Шевели этим самым, короче. Давай. Пошла. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Упс Ничего, бывает. А мы, типа, слышим мифную рацию Домингес, и мы все пойдем воу, воу воу воу Тихо Давай, с разбега Ты шо? Давай, и... Давай, цепляйся. А, по ниточке, давай-давай-давай-давай. Да в смысле? Капец. Я тебя не понимаю, женщина, что ты хочешь от меня? Вот как это понимать? те кто может сейчас скажет вот ты дурак конечно может наверх надо или сюда а да походу да да давай давай давай да поднимайся давай а, там, а, там нет как залезть, ну ладно. Оу, oh, щит, тихо. Yeah. Давай. Е. Э -э -э, я что-то чуть входа не, не вижу. Раскачка, давай раскачивайся. И, -и, -и оба Давай, давай. Есть. Это здесь? Эона. Так, священные грибочки. Или что-то такое? Я понял. Я хм, интересно. Ой, я думал, сейчас она ошлепнется на землю, короче. Ребята, если вам нужны прям такие вот угарные э, серии, то это надо 18 плюс просто в те А ну, бля, кыш. Вау! Вот это накачанная. Видалька дернула мощно. Я уже, я боюсь. О, крысы. Давай на. Фер понятия. Что это за место? Так, что тут есть? М -м, опыт, ну ладно. А, она умеет плавать. Она умеет по голове плавать. Ладно. За что такое? А, что-то такое хорошее. Так, нам надо... Это вниз, я так понимаю. Так, мы пришли оттуда, да? Или откуда мы пришли? Так. Нет, мы не оттуда пришли. А нет, отсюда. А в смысле я сюда приплыл, как это Капец? Где? Кому втащи, да? Каня. Упс. Она не умирает? Или она у нас с щитами? Походу да. Воу, страшная рыба. Не, я, я туда не пол, я, я бы там уже бы все уже сдал. Анатолий отвечаю. Давай. <плёк> <плёк> <плёк> <плёк> бегай, давай как то можно быстрее плавать медленный ой блин тарас тасу мы ну блин О. я знаю шутки мормок измежные поэтому я тоже хочу им пошутить да, я, я тоже из страны, с которой мол мормой, поэтому просто беру шутки своего сородича. Серьезно. Так. Тихо, бля, себя прижмет. Давай. Фу. Чуть не утонула Ларочка Так, куда сейчас дальше? Можно Ну, а это мы уже найдем в следующей серии Вот так вот на этом серия подошла к концу. В следующем видео, возможно, будет ведьмак, и будет она или нет, решают ваши голоса в группе ВКонтакте. Надеюсь, вам понравилось, и вы оцените ролик лайком и подпиской на канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вейдер. Всем высокого FPS и до новых встреч!